всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз связано с компанией Ugreen несколько лет тому назад у меня были hdmi кабели 4k 60 герц hdr версии 2.0 но ну, а в настоящее время перед вами лежат тоже премиальные кабели компании Ugreen версии 2.1 непонятно зачем покупать данные кабели если у вас источники не поддерживают данный тип версии 2.1 но как говорится на развитие можно купить и в дальнейшем когда у вас появится соответствующие возможности их использовать тем более данная версия 2.1 поддерживает предыдущие версии и тому подобное но я думаю что достаточно на настоящий момент предыдущие версии это именно 2.0 версия 2.0 HDR статическая. ну и как обычно приходит это все достаточно хорошо упакованной данной компании в этот раз не было у нас в комплекте дополнительно ремешочка стягивающего потому что пришло все из российской федерации где в течение 80 дней человек доходило при помощи доставщика 5 пол ну, либо пятерочка и там соответственно выдавались эти посылки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 а вторую мы откроем и посмотрим, что там находится внутри. Давайте варварским способом. Ну и как обычно у них поклавывается. А, вон там еще что-то есть. Инструкция. Стандартная инструкция увы только на английском языке демонстрируется нам данная инструкция ну и благодаря этому. вот такой пакетик и и внутри находится их кабель ну, минус предыдущей кстати, версии конец там разъем был позолоченный в этом варианте никакой позолоты нету давайте снимем пленку так ну и вот здесь вот написано компания Green, а с другой стороны написано hdmi ну и здесь еще вставлено 8k вот такой кабель здесь нейлоновые оплетки да кабели длиной 2 метра мне нужно две штуки ну, во-первых я заменю на плеере который тоже есть из Zido хотя там тоже версия 2.0 и телевизор воспринимает 2.0 а вот тот кабель я скорее всего подключу ноутбук MSI и сделаю как консольку для игр Что последующем продемонстрирую? Так, ну вот такой вот кабель стандартный их. Давайте сейчас посмотрим, что он из себя представляет. Подключим к устройствам ну и посмотрим, выдает хотя бы 4К и так далее. Хотя в этом я не сомневаюсь, и все будет отлично работать. Итак, приступаем. я продемонстрировал возможности HDMI кабеля компании Ugreen версии 2.1 для 8к 60 герц HDR динамические ну и все те плюшки, которые обещает данная версия у производителя каждый делает свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал информацию как обычно предоставил вашему вниманию каждый решает сам о приобретении данного кабеля всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующего видео и до свидания